Доброго времени суток, уважаемые зрители и гости моего канала. Сегодня у нас будет обзор на сигареты Аризона. Вот такие вот сигаретки. Аризона, Queen, Краш называется, дорогие друзья. Честно говоря, я удивился, когда увидел в наличии, в том, скажем, в той табачке, да, где представлено много всякой нелегальной продукции, контры там и так далее, да когда увидел данную пачку, причем это не одна версия, там еще какие-то были, то есть раньше никогда не видел такого бренда и вообще не слышал про нелегально, многие про такие сигареты, первый раз слышу, дорогие друзья, вот, не знаю, может быть что-то вы про эти сигареты знаете, я честно первый раз про них слышу, вот, так что я был удивлен, никогда не слышал про сигареты Аризона, вот. Встречаем, вот такая вот пачка, смотрите, вот так вот она у нас выглядит, она такая, она черная, посмотрите, да, Queen Crash написано, то есть, как вы понимаете, это будут сигаретки с капсулой. Здесь у нас летит какая-то птичка, то ли орел, то ли что-то такое. Похоже, это на значок Уинстона, да? Вот, чем-то. Здесь у нас такой, как будто взрыв изображен или всплеск, что-то такое, видите, да? Оранжевое, то есть. Скорее всего, здесь будет то ли апельсиновое что-то, возможно, что-то такое. Возможно, да, в этих сигаретах капсула. Вот, видите, такой как-то ли взрыв, то ли всплеск. Ну, прикольно очень сделано. Хочу сказать, что данная пачка мне нравится довольно таки, довольно -таки нравится, хотел сказать, вот, то есть э, такая она черная, нету такого прям совсем яркого броского, как во многих наших пачках, да, российских, капсулин, где там совсем-совсем все пестры, разноцветных или нет чего, вы смотрите, довольно таки строгая такая пачка черная, и там где это, скажем так, уместно присутствуют э, другие какие-то элементы на пачке, то есть изображение и все, то есть довольно таки красиво сделана пачка, но согласитесь, мне лично нравится, то есть Здесь у нас также изображена капсула, сзади у нас вот так вот это все дело выглядит, также написано «Аризона», также этот взрыв, «Оранж крашбау и написано то, что сделано под, якобы сделано под контролем, «Пьер Мартин какой-то». СоЛТД э, Швейцария, якобы. И напис... и здесь какая-то рот... роспись э, Пьер Мартин. Я не знаю, кто такой Пьер Мартин. Возможно, как в случае с Ковало, да, там, помните, были Филипп Андрея, Василий Винтеров и... и Тони Франк. Возможно, это просто выдумали они. То есть я не знаю, кто это, что это, ну, типа, на самом деле, не знаю, кто это, чья это роспись, кто такой Пьер Мартин. Кстати, здесь у нас э, изображена, как вы видите, да, часть, ну, фильтр изображен с сигареты. Вот. Видите? Вот, по поводу того, кто этот сигарет делает, да? Потому что, как уже сказал, то есть нелегал, контрабанда получается, не акцент ничего. Пачка красиво выглядит, как сказал, да? То есть не страшно, что ничего, мне нравится. Вот. Кто делает, не знаю, но штрих-код 629, посмотрите, по-моему, это арабский штрих -код. Я, конечно, не помню, не особо разбираюсь в штрих-кодах, но мне кажется, это арабские сигареты. Хотя я могу ошибаться, если знаете, можете написать. Я вот не уверен, как бы. Здесь у нас также предупреждение сбоку пачки, и написаны показатели, смола 6, никотин 0,5. Вот, ну, в принципе, обычные, такие самые обычные показатели, ну, легкие сигареты будут, вот, самые обычные показатели для капсульных сигарет, скажем так, да. По пачке прошли, снизу у нас, кстати, там есть код партии выбит, вы, возможно, его не увидите, вот, сверху у нас вот так. Давайте вскроем пачку, посмотрим, внутри у нас такие сигаретки встречаются, смотрите, красивая, черная, такая под такая, да. Вот. Под фольгу или просто бумажечка, не знаю. А, вот, видите, с надписями Аризона. Ну, красиво выглядит. Вы знаете, уже какой то вот что-то апельсиновое есть, даже вот в запахе испачки. То есть уже чем-то таким пахнет. И может быть что-то бумажное. То есть чего-то примечательного, табачного, там, насыщенного. Я не чувствую испачки. Вот. Посмотрим на саму сигаретку. Сигарета у нас следующим образом выглядит. Аризона написано краш, то есть белый фильтр такой, значок капсулы совсем маленькая здесь такая маленький такой шарик, кружочек изображен, видите, обычно они многие капсулы сигареты делают их прям большими такими, это а здесь просто такая как точечка. Вот. вот такая сигаретка, что у нас тут по кольцам перфорации? Не фига себе я сейчас посмотрел вот так вот повнимательнее, другие взять честно первый раз такое вижу это интересно, то есть идут два кольца перфорации вот так, да? Одно через миллиметр одно кольцо, да? И, казалось бы, там должен быть 4, по идее, да, так как они очень тоненькие. Но там э, уже, скажем, не в один миллиметр, а в полтора или два миллиметра следующее. Э, как сказать, ну пустое место это на фильтре между этими кольцами. И только потом идет третье кольцо, то есть э, там это очень интересно. Я такое вообще, по первый раз вижу. По набивке, дорогие друзья. Набиты, хочу сказать, они очень плохо, эти сигареты, то есть, я, недавно был у меня стрим, я эту сигарету, э, вот, вы видите, сейчас, кстати, на удивление лопнула. я на стриме, когда их э, пытался скрутить, э, короче, я ее в узел завязывал, то есть, более чем, более чем э, полностью в узел ее можно дальше вот так скрутить, то есть, набивка у них очень плохая. Есть небольшие остатки сигареты Вот мешку если посмотреть, там присутствует табак Также небольшие артефакты Жилка, восстановленный табак там конечно присутствует Вот, не без этого Но набивка конечно у них очень плохая Вот Орис например, прошлый обзор был, да, там набивка куда лучше Здесь набивка это прям вот по набивке Это сигареты, это аналог нашего Филипп Морриса с плотной набивкой То есть очень-очень э, у них плохая набивка У вот данных сигарет Аризона, что конечно Меня разочаровало, то есть Как уже сказал, более чем в узел она скручивается вот. Ну посмотрим же, не всегда бывает, сигарета плохая набивка, значит сами сигареты плохие. Давайте закурим. А то, что она уже 6 минут, блин. А я только сейчас ее прикурил. Ну, извините, надо было рассказать про данные интересные сигаретки, честно. Вот как уже сказал первый раз, вообще знакомлюсь с такой маркой, как Аризона. Ни разу не слышал до этого, не ни видел нигде. Хочу сказать то, что, м -м, несмотря на то, что у них такая набивка плохая и вообще все такое, да, сами сигареты, вот, по первому ощущению, когда прикуришь, я просто уже покурил, точно могу сказать, сами сигареты я плохим не могу назвать. То есть, если по набивке это аналог Филипп Мориса, да, нашего российского, который более чем в узел скручивается, к сожалению, данная Аризона, да, набивка очень плохая, то вот по самому вкусу, даже вот без капсулы, совершенно нет. Сразу чувствуется табак. И, кстати, они очень-очень мягко идут. То есть мягче даже, чем Орис, которым я был обзор. Да, вот прошлый обзор капсульный. Удара по горлу вообще почти никакого не чувствуется здесь. Идут очень мягенько. Небольшая сладость. Такая, я бы сказал, табачная. пропуская через нос ощутил. Вот. ничего не режут, вот, горят, э, обычная степень горения для капсульной сигареты, то есть, конечно, быстровато, но вроде средний, как бы свои деньги норм, учитывая то, что, кстати, не сказал, стоят они, ну, как обычно контраф все где-то, ну, в районе, э, там, 90-100 рублей вы можете их купить примерно, то есть, давайте лопнем эту капсулу, э, лопнулась она легко, вот. И самое интересное, хочу сказать, в этих сигаретах это капсула. Вот в табачном плане, хочу сказать, как табачные есть, это не пустые совсем сигареты, да? Но сигареты Орис мне понравились больше. Они, у них более насыщенный вкус, яркий. Здесь он, скажем так, более какой-то... Неопределенный, что ли. Менее насыщенный, короче, и более такой... В общем, неинтересный. В общем, по табачному вкусу Орис у меня выигрывает. Вот. А вот по вкусу капсулы, давайте скажу А то она уже почти догорела, как видите Хочу сказать то, что данная капсула Меня удивила Вот, то есть По крепости, кстати, что не сказал Ну, где-то так и есть Но я бы сказал, даже легче немного То есть 0,5 никотина Даже может где-то 0,4 Посмотрим, может и 6 а вот по никотину я бы сказал, может даже Чуть меньше я их чувствую то есть, Твердых 0,5, не знаю, вот честно что за капсулы, спросите вы, да? Любители капсулы, если вы меня сейчас смотрите, дырю просто, если вам интересно, да, даже те, кто это не курит. Дорогие друзья, капсула удивила. Вы знаете, она апельсиновая, апельсин довольно-таки четко чувствуется, то есть, хорошая вкусопередача удивила. И вы знаете, на что еще это похоже, то есть, как ускал апельсин? Вот четко такое вот чувство, когда делаешь за чашку, и вот этот вкус, да, с капсулой, вот прям один в один, как будто пьешь фанту. Я вам отвечаю. Я фанту много разпиваю, что я точно знаю, что я говорю. Вот просто фанта по вкусу. Это прикольно. Кстати, ментола здесь, э, по-моему, что-то небольшое от него есть, но его здесь не сильно много. Явно меньше, чем в Ворисе, который вот у меня прошлый был обзор, да? Вот здесь ментово умеренно, его здесь мало. Вот, я данный докурил. Конечно, я не накурился, как уже сказал, где-то 4.05, то есть для меня это... Довольно легкие сигареты, я одной не накуриваюсь, по фильтру, кстати, что не сказал, да, обычное в волокно, я его вскрывал, то есть там просто идет в волокно, капсула внутри и все, то есть цельный барабан. Ну, к слову, кстати, еще что вот не упомянул, а данной капсуле есть и свой минус, то есть на послевкусии во рту, когда вот именно уже сделал затяжку, выпустил дым, да, такое чувство, как будто мыло во рту, то есть мыльность в этой капсуле есть, вот это ее минус. Вот. Но если это откинуть, то вполне неплохие сигареты для любителей капсульных. То есть реально капсула как будто фанта. Вот я вам отвечаю. Когда с капсулой куришь, вообще э, ничего кроме нее не чувствуется. То есть просто вот даже никаких отголосков наполнения этих сигарет, да, ничего не чувствуется. Просто чистый вкус капсулы, вообще кроме него ничего. Апельсинка и вот как будто фанта То есть э, реально очень прикольно Я вам хочу сказать, довольно-таки удивили Меня они по капсуле э, Для любителей капсульных сигарет, сигарет легкой крепости да, То есть где-то 0.4-0.5 Эти сигареты я могу посоветовать Это будет явно лучше Многих наших кассовых капсульных сигарет Могу сказать, это Аризона Вот удивили меня, вот честно, прям реально удивлен То есть капсула, бо больше всего даже не апельсин Напомнил, как уже сказал, а именно фанту То есть как будто пьешь фанту Вот такое чувство, вот реально Прям один в один, фактически. Но если не брать капсулу, по самому табаку я бы предпочел Орис. То есть Орис в табачном плане лучше. Без капсулы именно. И, к слову, он как-то покрепче чувствует что ли. Вот здесь эти показатели, они как будто даже меньше немного. То есть, как мне показалось. Ну а так в целом больше сказать нечего. Как уже сказал, если вы любитель капсульных сигарет, можете присмотреться. Если вы любите что такое апельсиновое, любите пить фанту, да, вы хотите такие сигареты с такой интересной капсулой, да, не совсем стандартной, очень интересной. Да она, кстати, довольно-таки насыщенная, вот, и хорошо сделанная. И кстати, какого-то химического никотина есть также не почувствовал. То есть как уже сказал, они очень легенькие, но вот так где-то на 0,4-0,5 максимум, как уже сказал, то есть так и чувствуется, то есть башки они не бьют не долгут. Вот. И какой-то химозы тоже явный, прям такой вообще ужасный, там, или что-то такого, без капсулы также не почувствовал. То есть, в общем, в целом, как уже сказал, если вы любитель капсульных сигарет, можете в себе купить, попробовать, то есть, как по мне. Больше, собственно, сказать нечего. Спасибо вам за внимание, если вы здесь впервые, поставьте лайк, подпишитесь. Спасибо вам за внимание и всем пока!